Видеоролик получился на 7.33 Так эм, Сразу Можно сделать полис потише звук Потому что реально громко Для меня лично Я просто Сделал вот так Собственно Что у нас изменилось Новые дома Рошана теперь у нас а что-то типа двух рошанов что одно из двух новых прибежших рошана роща... рошана пришедших на замену старому речному логову но ну, это мы увидим парные порталы э, рядом с башнями на легких линиях позволяют игрокам переместить с другой наконец карты после небольшой подготовки кстати мы с другом рофлили про то что если добавят э, порталы которые будут переносить типа Крашану. ну то есть отдельную часть выносить и переносить собственно крашану но как я понимаю, этого нет У нас теперь еще и два аванпоста, жесть Ладно, так вот, у нас парный портал Находится на изилайнах И а... еще дальше рошаны Что это за жесть, почему Карту вообще настолько изменили Ладно, пока что придется смотреть дальше Потому что <ADHD> я ничего не понимаю Пруды лотосов В этих прудах от времени появляются лотосы, которые устанавливают хп и ману Они также у нас расположены на изилайнах ну, в смысле, ближе к изи лайнам, если так можно выразиться. Смотрители. Это у нас что-то типа мини-вижена. Причем этот вижен у нас находится, в принципе, почти по всей карте. Я думаю, теперь, в принципе, тратить на ворды меньше придется, по крайней мере, как я вижу, по вот этим вот смотрителям. Что у нас дальше? Защитные врата, силовое поле в задней части вашей базы, пропускающие вашу команду. Кого? Какие врата? То есть теперь, чтобы... Проникнуть на базу, нужно будет сломать как минимум тавер? Жесть какая-то, просто и бред, и жесть одновременно. Мне уже нравится, руна мудрости. А да еще, под активирующему герою Ну, позволяет не нелегко от а, у нас теперь, получается, вместо книжек, скорее всего, будут руны мудрости. А где они находятся? Н не пока... А, вижу, вижу. Ну, не сказал бы, что это очень близко к базе, недалеко от базы. То есть, считаем, еще какие-то терзатели появились. Сразите двух новых боссов. После 20-х минут они защищены сильными барьерами. За победу дается гоним шарт. Ну, кстати, классная штука. Будет полезно, типа, находят здесь и руна, и вард, и терзатели, но что-то очень много всего, мне кажется, добавляли. Руна-счета, список ручных, руна... у него стойка, щит... стойка руна-счета, которая дает 50% от максимального хп, Не забегать по чужую башню или уходите в темный лес, противники удивятся не меньше вашего. Это какая-то мини-бам, мне кажется, временно. Uh, новые лагеря крипов Некоторым крипам надоело эту идею лесу, Поэтому они разбили 14 лагерей в новых районах А То есть у нас теперь еще и пони зоне будут Ванпост uh, Теперь у нас два ванпоста на команду То есть еще больше тпшек Что у нас здесь uh, Крупные изменения геймплея О, oh. Не хотела переходить конечно на сайт Но Так Обновление карты мы уже поняли, что там полная жесть. Здесь тоже довольно много чего. Новый атрибут э, героя, собственно. Так, также четвертый войд спирит. Э... Короче говоря, у нас добавили, как я понимаю, универсальных героев. Э, э, э, э, сложно. Сложно. Я просто что-то с английским сегодня с утра вообще не сдружился. Но, тем не менее, будем переводить по возможности так. А, собственно, четвертый дух брат, который мы реализовали, Вот Spirit, а, а, у нас не относился ни к силе, ни к ловкости, ни к интеллекту. Поэтому мы добавили новый вид героев. Четвертый, собственно, тип. А, универсальный герой, у него мейнстат группы... Разделены, как я понимаю, на каждый стат. И за каждый из них дают теперь по 0.6 дэмэджа. Наши инженеры собрали это число балансированным. Не сказал бы, но тем не да. Но оно не так. Но хорошая новость. Мы делаем все, чтобы сделать это в новом обновлении, как я понял. БКБ реворкнуто. Активация БКБ теперь дает диспел. Ну, то есть... Как его называется? Сопротив... Ой, сопротив... А... Как он называется? Развение, вот. И гарантирует 50% Magic Resist и иммунитет к дебафам. Пока он активен, негативные эффекты от дебафов не действуют на вас. Плюс у вас будет иммунитет от Pore Damage. Я тоже не все понимаю. Как я понимаю... Я не понимаю. Поэтому переводчик. Здорово. Сегодня я, видимо, только с ним буду сидеть, потому что я еще не проснулся. А, от чистого, собственно, и урона с обратки. Я понимаю. Нейтрально айтем реворкнут. Теперь, собственно, какие-то токены будут давать. убийство бистолис крепов, крипов, собственно, означало получения нового... Айтема сейчас э, Обычно достался э, Кэрри, но Не ком Кого? это кэрин, А, кто был Обычно не вы, теперь убийство э, Нейтральных крипов, рандомно дает токен Который можно Из которого можно выбрать э, Любой из пяти нейтральных айтемов Каждый токен предлагает э, Один из пяти Доступных нейтралок э, И каждый же так, поэтому даже у последнего игрока будет э, выбор, собственно. Команды могут давать токены для использования кому-то, как только выберете, и нельзя будет поделиться. Поэтому делитесь с ним, им с умом. Ну, так. Как я понимаю, улучшили нейтралов. Нейтральные крипов эксплуатации теперь масштабируются временем. О, ну все, Теперь, как я понимаю, крипов будет сложнее фармить для антимага. Здорово. Реворкнули формулу кила, то есть получается началь... киллы в начальной игре более стали импактными и мотивирующими для игроков, чтобы гангать другие линии. И также мы пересмотрели увеличение золота за лайновых крипов, убивая... Так, теперь, короче говоря, убивать э, крипов на лане стало менее профитно для игрового процесса и э, заставляет игроков э, задумываться о том, как, короче, как дальше фармить, как я понимаю. Э, теперь играя на своем герое, будет больше фана. Чего, планирую хиро золу А, играть на своем персонаже, конечно же, веселее, чем сидеть на других, на которых... Э, не играешь ты, поэтому Фан uh, Так, фан Критикс, not playing sincere dreams Г Будьте готовы Играть на своем герое Больше, чем раньше, как легко Мы пересмотрели uh, Длительность всех дизайблов в игре без uh, to the face. Кого? Короче, я понимаю, то ли сейчас Бана нету или анста. Unstai Анстанинг Это что? А. Кво? Они, они реально изменили дизайблы, как я понимаю. Так, Hero Highlights. Теперь э, все герои стали более балансны. Некоторые стали более балансны, чем из них. Поэтому мы... Собственно, так. Э, здесь, как я понимаю... А! То есть получается у них э, реворку, ну-то именно в основном 6 героев. Это у которой, собственно, поменяли часть скиллов, добавили в Капитан Мод. Э, добавили новую способность от Скипетра. Э, способность, которая, даёт, э, собственно, стреляет прямо в душу союзом или вражескому герою на 4 секунды, для его от физического тела, толкивая на расстоянии в 150. Душа неуязвима, нельзя выбрать цель, или не может пользует примет. Тело глушается, получает на 50% меньше урона. По окончании эффекта душа резко за 6 секунды. Сильное в шап проживает до конца эффекта жизни, тело герой умрет. кого То есть она просто берет а, пчела, а, отправляет его в небытие на 4 секунды, но при этом его тело до сих пор живое. Как я понимаю, сложно, ладно. Клинкс, у него теперь новая способность, а, герой луч. То есть у него теперь есть скелеты лучники. А, его вообще почти полностью поменяли. Теперь у него скелетон-волк это ульт, дестпакт это обычная способность, имеющая заряды на третьем и четвертом левеле с 40 секунд. Теперь на месте поглощенного крипа создает скелет-лучник, наносящий 20% урона героя. Так, что у него идет? Герой Герои скелет-лучники получают 1200 радиуса скорость атаки. И для скелетов. Герой скелет также получают плюс 2 стих дальности атаки. Длительность 3,5 секунды. Перезарядка 15 секунд. Мана 90. Применение способности снимать нормально. Так, в принципе. То есть, получается, можно зайти в скелет влог, э, каким-то образом э, сделать себе несколько этих м -м, уродцев, этих, как они называются, скелеты, вот. Э, врубить эту штуку, и потом уже можно врубаться в файт. Но это небольшая мба. Ну, не, конечно, Сирон Эролс тоже был имбой, когда он просто брал Глимпнир и, и связывал всех, но тем не менее. Или Мьёльнир. Мьёльнир, да. Ой, нет. Или Глеб. <laughs> Ладно, неважно. И, в общем-то говоря, когда он просто накидывал на всех сетку и начиналось, собственно, вот это вот веселье со стрелами. Так, тап-бомб. Бросает в указанного врага снаряд с смолой, при из наносит 46-80 тома магурона и на 5 секунд разливает по, с... по смолу которая замедляет, собственно, врагов и, и наносится по ним больше физ урона. Склет лучники автоматически начинают атаковать врага, по которому он попал. Здесь тут также на постройке. А вопрос, а как, собственно, призывать склетов? А, теперь при выходе из невидимости создаются лучники. Вот, все. Бернин Беррич теперь эту способность дает огнеем шартом. Также накладно на жертву А, то есть теперь... Э А, убрали его вот эту способность, когда он типа именно огненными стрелами, как я понимаю, стрелял а сейчас. А, у него вот эта вот осталась а, штука, когда он начинает много, много стрел навешивать, судя по всему. Так, талант... Слишком много. Так, талант 25. дополнительно атака от Тарбомб. Ну, допустим. Те копии от был да, были заменены своими особыми версиями. То есть теперь у него... Короче говоря, теперь у него другая иллюзия стала. Но тут опять же тоже нужно все изучать. О Гормак! Теперь врожденная способность максимально тени героя Равен нулю. КАФУ? То есть серьезно? Вот к чему они вели, велину типу? Прирост интеллекта уменьшится с 2 5 до 0. Всегда имеет 0 интеллекта. Всегда. Ну хоть ему повысили ману. ну Снова... Серьезно, он теперь силовик. Так, максимальный интеллект героя равен 0. Каждый единственный увеличивает твой запас маны на 6. а, -а, -а Каждого силы увеличивает шанс срабатывания мультикаст. Есть только изначально шанс выше нуля. То есть на первом уровне герой не может произвести четверное срабатывание. Фаербласт, оглушение, но это не важно. Медуза. Силоми... Она теперь она стала full интеллект... Интеллект... интеллектовиком, если так можно выразить. То есть у нее теперь вообще силы нет. Расход манного меньше, базовая длительность укаменения. У сношники сели. Пока поставлен их поставлю на зарядку. Теперь это пассивка мана щит. Герой начинает игру с первого уровня способности может поднять его до пятого. Создает барьер, который поглощает 90% получаемого урона в обмен на ману. Увеличивает базовый запас маны. Поглощаем урон на единицу маны. Довольно нормальный. Теперь враги видят ману владельца этой способности. А до этого они не видели. Теперь способность поглощает урон, считающийся потерей хп. И алхимик. Uh, новая пассивка Атаки на главных врагов Складывающиеся эффекты, каждый из которых заменя... замедляет передвижение Уменьшает сопротивление эффектам Каждая и способность обновляет твердительность. Максимум 11 uh... Короче говоря, 66% замедления 6% 66% сопротивления Уменьшения эффектом Новые айтемы uh, Для покупки Блудгренейт плюс 50 кп Бросота в указанную область радиусом 300 Кстати, новый какой-то значок как я понимаю, один раз. А, это ХП, походу, теперь тратится. И она с врагами 50 урона. Также в течение 5 секунд по взрыву враги будут получать 15 урона с натурального 2 секунды и на 15% медленнее. Как я понимаю, вот эта штука, она одноразовая будет? Возможно. Но это она будет тестить. Диадема плюс 6 к атрибутам. Корну копия, плюс 5 кмань, э, кп 2 кмань и 7 к урону, это походу что-то будет крафт, а, ну да, сейчас будет крафтиться, повис, повис, плюс 3 к броне, 2,5 кмана регена и 175 хп. при применении создает на союзника, поглощающий 300 физ урона, Следующая способность направлена на врага, делена и все это мощит 25 урона, замедливана на 50%, плюс 200 кп, 200 мане, 7 к атрибутам. Но она, походу, будет из диадемы крафтиться, судя по всему. И все, в принципе, с чем я могу предполагать, потому что 200 мани и кп... Ну, сейчас посмотрим. Грапун, собственно, скорость атаки, урон, сила, ловкость, интеллект и плюс установление маны. Стреляет выбранного врага грапун, который притягивает э, цель друг к другу на расстоянии до 25%. Если вы или сражается ближним, то притягивает его и цель на расстоянии атаки. Позволяет героям ближнего боя совершать двойную атаку. А, он теперь из этой, из сабли собирается. Как я понимаю, нормально. Здесь что у нас? Здесь. Плюс 20 ловкости, 10 интеллект, 45 урона. Использует врага, замедлит его на 4 секунды. Использует на союзника, наложит на него развеивание и скорит его передвижение на сотку. Нормально. Замедление, так и ускорение сначала равно 100%, затем действие постепенно снижается до нуля. Каждая физ. атака сжигает 40 маны врага и относит ему 1 физ. урон. А это уже похоже, собирается из диффуза. Возможно. Возможно. Так, нейтралки, плюс 10 к урону и плюс 15 к скорости атаки, если есть рядом враги. А, здесь у нас плюс 10 к урону, когда владельцы имеет больше 50% хп и броне, если меньше 50%. А, второй тир 20 скорости передвижения, также автоматически уворачивается атаки. Фига себе. То есть получается, он каждые 5 секунд будет игнорировать одну атаку врага. Ну, на начальной стадии это будет довольно имба, плюс еще к скорости передвижения. Третий тир, 5 бронек, 7 к атрибутам. Клазурлисты атакует, он ответ, такую цель в радиусе атаки. Ну, довольно спорно, на самом деле. Но прикольно. Так, дальше у ну, нас плюс дуб скорости атаки, дает 30% процентов урону, если владельцы обезмолвлены, плюс пинанс бронес, он оглушен. А, вот это, кстати, неплохо на коин танка подойдет, то есть дают стан и чисто армор врубается. Так, доп скорость передвижения, доп мана 300. Каждые 12 секунд блокирует до 300 магический урон, действует на урон менее 75. Имба. И с активкой тир 4 к сопротивлению магии, я понимаю, это 20%, перенаправляет во владельца 20% своего урона, получаемого союзными героями в радиусе 9.100. Но это будет собираться на саппортов, походу. Система подбора игр. Так, будем честны. У нас 8 миллионов людей на планете, 9 нас 9.9,9. Uh, устали от доты, как я понимаю, Это означает, что матчмейкинг Собственно, переработался Момер uh, Теперь имеет Две цифры, ранг Ранг конфиденса, ранг Короче говоря, я не вижу смысла это все теперь перечитывать. Урну убрали. А, мне пока есть, убрали. А в Рейспакт удалили из игры. С тинкером то же самое не сделали. Ладно, пофиг, не буду все это зачитывать, потому что слишком долго. Сила, ловкость, универсалы. Ммм... Мне просто сложно это все оценивать Так, здесь у нас что-то поменялось Руководство, герои, тренды, ну... Тут вроде как ничего сильно не поменялось Если сейчас нажму на универсал У них получается что? Показать. Ой У них всех получается нормальный Прирост а, вот я хотел чекнуть, кого у Огра Как было написано, что у него теперь плюс ноль к интеллекту Реально Вот это прикол, конечно Но в остальном вроде все те же персонажи, в принципе, сильно ничего не поменялось Тинкер, как видно, еще в игре, значит, его не трогали. Кто хочет, радуйтесь, кто хочет, не радуйтесь. Так, что у нас дальше? Ну, это я чекну. Система подбора. Да, блин, не хочу ее читать. Я хочу уже затестить. Интерфейс. Кстати, а если я сейчас зайду. Просто попробовать. Мне интересно, просто чекнуть, как в целом интерфейс поменялся. Надо было еще по-хорошему феникса взять, потому что, как я понял, у него э, теперь тратится же хп на некоторые способности, отображается теперь не только затрата маны, но и затраты хп. Можно еще, кстати, ночью врубать здесь Нормально, нормально Так, даем себе 30 левел Собственно Кстати, у нее очень поменялось Базовый урон увеличен ТП оставили Радиус для раскрытия Вообще имба Ну и дагер нам остались, как всегда Что у нас здесь? Фантом страйк, даггер Применение фантом, блюр 20 урона, 60 скорости Дагер и... Нет, здесь тоже Ничего не поменялось Теперь у нас... А, теперь У нас перенесли, получается Вот э, статы вниз Что выглядит Уже, мягко говоря, не очень удобно Тангусов 8. А, то есть, вот теперь как то есть, Теперь уже нельзя рофлить С челами закупая дофига тангусов Анлаки Анлаки так, эту штуку оставили. Чего у нее по Агоним? Аганим Агоним точно такой же. Так, смотрим, что у нас собирается с диадемы. Uh, да, вот эта вот штука, которую я говорил. Holy Locket, Дагон теперь собирается, Доминатор, Гарпун. А, Point Booster. Ну, в принципе, нормальная шмотка. Uh, Holy Locket у нас теперь собирается из. Ванда, Хедрески и Диадема. До этого, если не ошибаюсь, у нас собира... Нет, не сапога. Из чего у нас собираются, я не помню. Ладно, неважно. Дагон, теперь у нас... Из Вуду маски? Кого? Жесть. Э, Доминатор. Ну, Доминатор вроде Вангард же был до этого. Прикол. Ну и Гарпун, собственно. Можно, кстати, его сейчас затестить. Будет взять эту гранату одну. Да, я uh, думаю, 30 левел. Да, у нас теперь он стоит 75 хп. Замедляет врага. Я от понятия могу, что тут рука означает. А, это скорость атаки теперь так выглядит. 24 рамора, 33% это у нас э, сопротивление магии. Ну, и, в принципе, все Прикольно. А он же еще ману должен вылезать, нет? А, нет, это же сабли собирается. Это не то. Так, из новых здесь шмоток это все. А, здесь... Собственно, вот, скорее всего, собирается из, Да, из диффуза плюс демонедж Нормально замедляет получается, врага Да, у него скорость постепенно восстанавливается Также вырезает ману угу. Так Следующая шмотка Повис Дает, собственно Армору только тиммейтам Ну, который собственно поглощает 300 урона до да? 300 угу. физ урона <связывая> О, так вроде это все а нет вот это еще штука ну я уже обсуждал О, что есть еще вроде как все Но я больше новых шумоток не вижу поэтому думаю что да теперь можно к нейтралкам быстро пить а, у нас же теперь Привет. по жетонам все это выдается, все, понял. это что, у нас здесь к урону? Добавили обратно вампайр фэнкс. И, и арбду да. добавили. Получается, какие-то шмотки они решили еще и вернуть при всем этом. Ладно, собственно, я уже успел посмотреть Теперь мне кажется, лучше это все затестить в самой игре Потому что, ну, так вот сидеть Осуждать это, я думаю, нет смысла Так, ладно, что у нас, собственно С подбором О Калибровка вершит, когда уверенность достигнет 30% То есть теперь я Могу, в принципе, сделать Рекалибровку Мне, скорее всего, Харда выпадет. Потом поставим Мизи Лайн. у меня уже играет на Фениксе. А, изменения пока еще не добавили в этот. Саму доту, где... Здесь, собственно, также сайт запускается. Так, это все персы, которых перенесли у нас в универсальных. Мирана. Неожиданно, довольно Магнус, Марс, Силикан Виспа А, ну, Висп, в принципе, ладно еще Бейн Батрейдер Бестмастер, Приум. Жесть Ну, типа, не знаю, Клокверка, но я бы все так же оставил бы в силе, либо в на ну, Вряд ли, ну, и сила, да um... Верно, я бы ну, не отнес бы в ловкость или в силу, например, ХЗ. Стал бы также в интеллекте. Короче говоря, жить стало сложнее. Ладно, я сейчас катку, думаю, я не найду на... Ой, на кэри поэтому запущу я. лучше просто классику, тем не менее. И пофиг, что видос растянется на 2 часа. Ради такого можно, в принципе, и постримить. Ой, постримить. <со> Позаписывать Главное, чтобы меня не закинуло к титанам каким-нибудь. Хотя, в принципе, я думаю, это навряд ли будет просто. Не знаю, рекалибровка. Мне кажется, теперь вообще, в принципе, другое будет ощущаться. Я извиняюсь, люди с утра, в принципе, не хотят заходить в рейд или что такое? Или все в турбо-тестят, во, ну неужели? Чё, он немножко так вопрос. Ваш черед запрещает Где лучше, я хочу пуджайнса забанить. Осталось 5 секунд. А что с картой? <связывая> <связывая> <связывая> Стоп! Мы пошли. А, ну да, алпик. Так. Я буду брать Кэри. Честно, я, я в душе не человек. ГРУШИ ЛОМАЙ Ладно Сэфа so забанили, к сожалению Ваша очередь выбирать героя Не пикай Пикай, это ебаная помойка Нахуй не пикай никогда в жизни, блядь. Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд. Чел пикнул антимага, ну я тебя понял, мужик. А, кого бы взять на саппорту Рубика не лишнек, не. Fuck юмен! В капоузе. Осталось 10 секунд. А пофиг возьмут цемку. ГЕРТРУДА mm -hmm. Ебать, кто этого француза пик? А чё, зер... фантомку не поменяли? Ебаный в рот даже, вообще, блять Что за пик? И урса, и фантомка Норм, что игра зависла? Только не говори, что у меня... Апостня будто тролль варлорд, я разрублю его. Ебать ты со вторым подбородком сидишь перед компом, ты хоть камеру закрой. Ты все уебок. Реально, где я куда? Кому мы Сейчас посмотрим, что у тебя запущено. Твои контактики пос... Смотрим. Тут ну не надо. Чё изменили? Снеуроновый... Ебать ты има, уродская, про как ты ебать. <сосот> а, <сосот> а где Руны? У меня вопрос. <сосот> <сосот> а у кого вообще <сосот> как, какие ранги <сосот> были до этого? Типа, блять, это же рекруты, <сосот> нахуй. Ты думал, что я стану вс закинул или ч? Ну мало ли меня куда закинуло, я вот решил спросить. Ну да, ты первый титанец еще тел, по всех mm, Ты сказал, что у меня еще и член большой. Ну это как бы и так всем известный факт, но тем не менее. Хотя тебя говорю, тут какие-то телепорты появились, парные, аванпосты. Ну я виды. уже посмотрел обнову, братик, все давай давай. я не а тебе. Не я сейчас просто нахуй играть. всю игру. Ладно, спасибо. 30 Вопрос, а на кой хелом ритм? два Рошана? Это не два Это один Рошан, днем в одной локации, ночью в другой. Как тебе такая новость? Меня больше пугает, это вообще дота или что? Это куда я зашел? Зачем я вообще сюда зашел? Это Лига Легенд, братик. Мид нахуй. Почему игра зависает? Не поменяли. А вопрос, а почему игра лагает так сильно? Че, сервера что ли на, на это накрылись или что за дичь? Слышишь, захавай только упом вот эту. Так там нет лотосов. Как я туда пойду? Да. Они появляются. А, а я думал сова. So be it. Я пойду крошу, скажу, посмотрю, как он там. Так, тут Рошана нет. Что у нас по телевизору? Так, ну для порта мы пока пожиться не буду, я просто посмотрел, что это такое у нас. Ну помоги, блядь, мне Тодис разкликает. Ну а чем я тебе помогу? Ну он пусть постоит тоже немножко. Ну ты его рот. заберите. Видишь, Урсу избиваем. Сейчас смотри, я ему прикол сделаю. Он не попал чуть-чуть. А, делай жесткий прикол ему. пиздец что за карта? Да, я отвечаю. Я мы точно не а, а, стоп, отводу а Вот еще можно делать все нормально. Не пони... Ради этого. А, у меня гранаты больше нет. Подпишись. Мана может в мог который притягивает? Гарпун. Это Unreal. ШТМ-ка, <реклама> <реклама> найди пока шмотку. Как называется? Я сказал, гарпун. Но он англи... Гарпун, блядь. Ты чё, пьяный? Харпун. Yes. <реклама> Есть. Если бы дота бы ещё так сильно не бы можно было в принципе в разы легче играть, но это вообще бред. To... Mm -hmm. oh. Сын свинины на, на тележке. Почему его вообще не забанили? Ой, не удалили его в этом патче. А где патоная лавка, ёбаный в рот? А там же... Что-то я ослеп нахуй. Все минус. Да что это? Почему? это Почему я играю Почему? Если я даже сейчас закрою приложение, которое у меня открыто Dota, это ничего не меняет А я даже альтабнуться не могу Ну это, это... Ну что это за бред? Ой Кройся. Я все... Что происходит? Неплохо просто. У меня комп просто не делает доту. Уже осознал, что мы погрузились в небытие. Поэтому у меня сейчас черный экран. Хрен картана, ты что, пьяный? Опера, до свидания, теле. Ой. Можно закрыть все, пожалуйста? Спасибо. Я понимаю, что это не поможет, но. Понятно. Ура, эта параша перестала хоть немного лагать. Я, я рад. Да нет. Я просто я не а знаю. Куда она появилась? Я, я минут две просто стоял, я не мог ничего сделать вообще. Ебать, сейчас теперь станет, блять, хуить. Так он давно станет. А. Я только Шардон станил раньше. А, да? Как эти варды активировать? Типа я... Ладно, нихера не понимаю, но очень интересно. Только я на них... Мирана нет, осторожно, ребят. О, давай-давай, ломай. Ой, хорош-хорош, хорош, убили убили насмерть. А, вот он сын свиньи. Ща поймаю, сейчас поймаю за яйца. Нет, не поймаю, ладно. Я поймаю. И <Не> Да <б boldly> <coughs> Да я не могу так играть Ну ничего не понятно Сижу а просто в 5 fps, Ну как а -а -а. это Все, тапок собрали Дайте мне силу Закончить эту игру С Просто я C не знаю <пл> Это бред Кого? А в смысле предмет отсутствует... Стоп, книжки убрали? Да. А. The world, the... да. А. То есть она у меня была всегда в квикбае. Там теперь, понял, вон дуру на ну, да лету. Я блин. понял, вот вопрос. вот а эта книжка. А мне как книжку-то через квикбае убрать? Лол. Ну, в смысле, не с квикбая, она у меня в этом... Перетащи. Ну, я меня... понял, просто да. перетащи. Типа другой шмот, да, просто... Меня в закинул туда синий, пока по приколу. Потому что я, я теперь не знаю, что мне на ту, на ту позицию складывать. ТПшки. Да нахера мне твои ТПшки? Они у меня так после смерти появляются. Сори. О, гарпун какой-то появился. То есть мы до этого обсуждали я этот понял. гарпун, ты только сейчас это понял. Да-да-да. Я под музла просто играю. Не, вроде работает вард. Сейчас ботиночек будет наманывать тебя буду. Ну всё прокни, сетка ебучая, бездец просто. А теперь сетка прокает? Давай-давай-давай-давай-давай! Ну ты- ну как? Хорош. Ваша центральная башня, полыхай. Я уж думал, Ух ты, уйдем. Чао, по 7, можешь это то дать? А, ну, сейчас она подой... он подойдет, вернее, если Туда, конечно, да Дал, дал, дал, ушел Кого? А, у него you теперь еще и щит Сука У него теперь, короче, еще и щит отображает Сколько у него хп, я понял О, где там у нас эти... Где там эти книжки? Блин, руна с книжками что 4 я их не найти не могу. Спасибо. Пойду быстренько золотая и вернусь на лайн. А, что то мне на самом деле ни хера опыта почти не дали. Я хз я брал где-то? Нет, мне, мне дали. Мне дали. А, уже, ты уже играл? So. Да, я вот, открою этим, закончу я, Сука, идиотно, на слабаке керри, блядь Бля, заебись Блядь, Прикольно. заебись, насколько сука, никогда у тебя у типа счет 4 бай, на 6, блядь да, да. Ой, 4 на 16, извиняюсь, перепутал Сори, мужик, я слишком поздно пришел тебе помочь oh, Так, а че не сказали, что Войт вообще Та, да вы давно, что? Мне Акрит просто <laughs> лицо сломал одним ударом Фантомку убейте, 50 хп, 50 хп, фантомка. Блядь. Сука, и догноби. Давай. Первый, анлаки. Сучка драку! Ненавижу нахуй этот скилл, блядь. Хорош, парни убили, а. Вайда, <связь> вайда. Убей эту пьяницу. Он должен умеледиктов сдохнуть. И Мы все, в принципе, умерли. Должен, по сути, был бы ты. Сука, главный умеледикт, нахуй, тогда дался именно, нахуй, когда, сука, последняя тычка. Заебись. А нужно ма не мазать, дружище. <laughs> нужно убить в цель. <laughs> да я просто, нахуй, уколу я делал oh, А за него хуя выиграли. Да Инвокера, блядь, банят пидрассы нахуй вторую игру подряд. А, слушай, чё, да. Чё Не, э, э, Еще с... не дорос до инвокера. Я со счётом 063, здрасте. Как же, парень. Сейчас парни в можно можем ебануться. А, а это чё за домик? А. А. За ебал, блять! Слушайте, а чё это за домик, гномик? Ебанутый, дерьмо. Я не знаю, просто как то надо по-другому. Здесь типа крипы появляются, какие-то ультра жесткие. а будет что-нибудь? <говоришь>, сейчас я Бля, <говоришь> сафа, <да. говоришь> там присутствует, сейчас приду. Не знаю, что. шоу лесу я <здесь брал. говоришь> Что вот это за штука? К Куда они вообще, для чего I здесь? Дота от тип модифайт бонус Что это за бонус? Хорош Ты что, no no. Ты псих? давайте, я не знаю, здесь ворды можно не поставлю, А просто я, я реально не как Представить. переставить Алё, же там в разряда? А теперь шмотки нейтральные. Нажми на него. Ну, я нажал. Ну, ты теперь шмотки можешь нейтральные менять, вроде. А, теп теп теперь еще да и ворота. Вард... Один, один раз можно выбрать. Опа, у нас В тут... каждом теле один раз. Не, я второй раз могу выиграть. Ну, мне кажется, это а можешь один... да? Ты можешь пять шмоток, вроде, выбрать на команду, если не ошибаюсь. Я не уверен точно. Ну, мне кажется, это Нет, втор... Ты второй раз не можешь выбрать, тебе просто типа не дают нажать. А, каждый герой может но... активировать только один тюрьме. жетон. Я положу в тайник. Чё, кто следующий берёт? Угу. А, может, а, Миранов бить, если он вниз Не, я вниз не пойду, мне лицо там сломали Сейчас уже. Я бегу, я сапживи, живи, живи, живи, бегу, а, бегу, блядь, бегу. А, на. Бой. Сука, ебучий пидорас, блядь, на войде, Сидит тут, блять, дрочится участник, нахуй. Я, я говорю, старина, свибь отсюда. <связь> Надо наверху что-то, блять, гангануть вместе, там <связь> эту урсу, блядь, с техником, что за хуйня. -то? А, у него теперь этот вершок изменился, как я понял. А он вроде сразу собирает обеса. Да, обеса. Он собираем. уже, блядь, нихуя тут... Он уже собрал его практически. А, нормально мне такие шумотки здесь выпали. Ой, мне пизда, друзья, помогите ТПшкус, не знаю. Блядь... Ну, не нажалась. Так, ты Короче, гарпун соберу. Гарпун на ВД. Ну, в принципе, норм, идея. Проблема в том, что я нихера я не могу. Я буду собирать. Нормально, ты так. Раздал базу. ВД, возьми себе шмотку. А, надо тебе помочь еще хотя бы, сначала. Малейдикт на этом воде. Я стрелу лицом словил. Mm -hmm. У меня шара нет, но я стрельчу. Хорош, давай, давай, руби, руби, дави, дави. No а да, нечем ему давить уже. Ты куда, Ты куда залез? Ваша его притянул Я залез нахуй Ты что там забыл Да ебучий нахуй именант этого педра Э, а, это новая какая-то, понимаю икреплены. Не, вот шутки Залейся шутками нахуй. Уже какая? 15... Отсюда, сука, сюда. 15 минута, у меня 5 левел Вы о чем Я себя чувствую околана. пьяницей Где вы держите бензин? Просто... А ну соберись, пьяница Ваше а как мне собраться Я вам помогаю. Вон, лови, лови, лови, Ломай лицо, ломай! Дружить, чтобы ты понимал, и... я уже восьмого уровня. Я ульту мне пофиг. Я, крыш, я, крыш, я крыш, ультую, крыш. мне пофиг. Хелпу! Хорош. <с я <с выжил. Я умер. Я умер. Развороте, дай понимаю. А что ты, что ты бежишь? Надо было на развороте дать него в новую или в фрост? Вот-вот. А вместо меня были в КД. Да, Они да, были не стряга, в КД, да, да. я на тебя смотрел Варту бейте здесь, их сейчас он не видно Они без хэппоем У них вот не выдержал, это просто <связь> Я его перекатил, блять а почему так хуёво вас вам так должно быть? Ты только сейчас то понял? <связь> Шестнадцатая минута. Там же поменяли просто, или? Не, шестнадцатая минута, у них Урса всю игру почти э, это, фармил, у него 12 только левел. У меня 7, хотя я, в принципе, сейчас с 5 апнул. Я даже за. Да не сказал бы, все нормальные Урсы, это у тебя проблемы. Спасибо. Я, пот... цель я цель сейчас ваше строля ваше пытался ваше поддержать, ваше... а ты так сразу. Ну, у меня ульты нет, но у меня есть второе, поэтому, мужики, давайте подавим А вот мне интересно, как он Малэкдикт скинул? Малекдикт? Сори. Ага. Не мог ее не порохлить над этим. Да прям уж. Они задолбали Vision здесь сделать. Силы света победили. А, шана. уже? Опа. А, ну 17 -я минута, но, на самом деле, я раньше, он сам деле, раньше. здесь фар... Он свит. Ломай, ломай, Давид, круши, круши, да хау. Сф, живи, живи, Сф. Да мы сломали все. А, а ш... что, а что, а что а мне кураш и мотки не ищет? Что за прикол? Зачем да побежал? Надо было терпеть. В смысле взял курьера? Ну ты его взял, купил? Чё? Ну, тебе надо покупать. Да не пизди. кого этот человек. Как шмотки принести, стыдника? Что за хуйня? Ну, покупаешь курьера и везешь им. нахуй. Ну, а что ты не можешь купить, что ли? Бешута, что за хуйня? Чему я не могу шмотки принести? Не, пешком надо за базы, блять, бегать бежать или что? Слушай, же, блядь, я вообще не имею понятия, что Слышь. я должен этот видео. Ну, я жму и банный F3, он не несшь шумотки, просто. Может это кнопка пупень. другая, нажми на скрыт. Ну нажми на кнопку. Я, блядь, жму ещ и на этом, на баре. может что-то, блять. На баре. Синие мы танцуем ну, подпуск. Понял. А я умер походу тоже. Ну не вс там шумок. Это тайно Нормально, кстати, остался так за это... А, О, как пошла. Давай, беги, беги. От этой инмис чисто уже все игноришь. Ваша верхняя башня Ты что, серьезно гарпун будешь собирать? Да. Черт. В чем в чем проблема? Все пьяный. При, ну притянет ком ну по моему тотему будет притягивать. Плюс я могу одной тычкой застопить на а. одну секунду сто процентов. А это очень приятная херня. Кстати вот я сейчас могу бегать за ними. Убрал в общий тайник ее кто-нибудь. А а все нейтралы Мне только не для это для одного нас из нас. нас. Прикол. То есть я тебе могу с вами поделиться. Ну, потому что я выбрал. не понял вообще, как это я сделал, но очень интересно. Да вообще, мем. Я сейчас хочу Урсу убить под ультой. А, нет. Мне чисто один этот... А, все, понял. Это будет тебе уроком. Интересно, он выдержит мои атаки. Пошла, родимая Не, он умер, он умер. Тебе надо этого убить помочь. А, стоп! Кого? А тебе же раньше агоним нужен был для... Кого? А тебе что, агоним убрали? ВД. Да нет. А... Огоним Не шарф. А, стоп. А, а это гонишь аганим... Забей, я пьяный, я пьяница. Я просто я на ВД... Помню, типа есть этот э, тотемный. Я не помню, от чего дается просто. От шарда или скипетра. А это еще что за шард. Это чуза за куб? Да это будет. Убейте... Он... Убейте этот куб все вместе. А он, он, и он... Надо, он, он не получает. А, стоп. Сейчас он получит. По мне Надо все... А, а почему он меня... Сэф? <свят> ну, помогите, помогите, пожалуйста. я чуть... сейчас умру, то что? <свят> ты что делаешь? Кому дали шард? И мне... Стоп. Кому шард? дали? Мне дали. К кого? <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> почему его дали мне, если я умер первым? Какой у меня все на творчество. А. Ваша нижняя башня полыхает. Бля. Прием окончен. Все, сука, в меня. <laughs> Ты все понимаешь? С.В. стоит, лупит этот куб, я умираю из-за него, нет, мне нет, еще и шар дают. Да видел, видел. Ну полезный шар, тебе пригодится. Не, шар-то полезный, умер-то я, все равно. Ну вот, видишь, не зря умер. А, да нет, он все равно улетел, забей. Гитробудрик. <связывающие> <блин. связывающие> Давайте, я, может, башни доломаю, а то что-то это... Несолидно как-то. Радар... Курьер а летит. А, а не, не, все, все, до свидания. <связывающие> <связывающие> <связывающие> что-то я под госкиптер не особо хочу вставать <связывающие> просто... <связывающие> Алло, у него госскипетр, зачем мне заниматься? Не <связывающие> страшно. <связывающие> <связывающие> Я в при... А, у нас тут вижен, пацаны, пацаны, пацаны! Ну я в... вард сломал один, только я желтый не сломал. Я МС не сломал. Мужики, кому не сложно, доломать ломайте потом вард. Хорошо, хорошо, сейчас. Я... я просто реально не понимаю, как будто в новую игру заш... А, у тебя же варда нет. Панга, сори. Ой, бля. Ваша центральная башня атакована. Нет дыма без огня. Бля. Из меня а выйдет лекарство. Станы. Короче, мне пофиг, я пошел ломать ворды, поэтому извините, мужики, вы там сами справляйтесь. Я бегу. Ооо. Хорош. Я, Я бегу. Лупи их дахау. Лупи их дахау. Да, да, <звучит> да пиздец, ебаный вой просто засейволо. Вы Ваша центральная башня спалена дотла. Ну Нуди взорви его, если блядь? Ваша центральная башня полыхает. Охуенный взрыв убил, блять. Ладно. Короче, парни, знаете, я, пожалуй, Ваша передумал выпускать башня, видео, потому что вы? с такой игрой мне это. Мне даже на рекру, так как это стыдно стало. Не, спасибо, на самом деле, загоним шар, но вопрос опростери в другом. А, -а, -а что мне дальше делать? Курьер сил света убит. Плюс 225 скорости атаки. Сколько? Мне это сделал, kill. не знаю. Ух. Uh. Uh. У них минер все застрял, вот просто у них просто все поле, все поле в этих минах. Ну у нас даже вернее, ну это бред. Долбанный минер. Ну, так и должно быть. Да не. Ваша нижняя башня в огне. Он видишь, уже взрывается у нас. Ваша нижняя башня в огне. Опа, опа, парни, парни, парни. Кто будет забирать? Silence. Я посторожу эту руну. нижняя башня атакована. Ладно, я заберу. Забей, забери, ее. У меня улица есть, если что. Можем, в принципе, убивать. О пошли, пошли, пошли, пошли. Да, милофилик, <coughs> СФ, дави, дави, хорош! Ну, с кем не бывает. Главное, чтобы нас сейчас тролли сидели. А, все понял. Вопрос в неме. Главное, чтобы тролль сейчас та зафармила игру. Он там Блять, как я не могу его убить, пизда. Ну, я сейчас Я к тебе сейчас приду, ТП дам туда. Не знаю как, но мы можем его, в принципе, забить, мне кажется. Я просто ТП надо найти для начала. Все, мужик, я к тебе бегу. Сейчас добьем с тобой его. Я к тебе лечу. Ваша центральная башня, Пошли, пошли, а она, пошли, она? пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Вы где, пацаны? Сурия Идите сло. сюда. Здесь мы ни одни, не одни. Да не пофиг. Не идем, ребят. Потанчите, потанчите. Я убью да Я не поставил вот. Чего-то ставить. Пожалуйста. А куда он пропал? Тут же этот стоял, глазик этот. Я sure that... тьмы победили этой. Вон он, ходит, минер. Да и чё ж там минер? Раме, вижу. А почему в меня? Куда <свеч> <свеч> <свеч> она ну, упрыгла, блядь? верхняя башня полыхает норм подрались мужики позвольте Че, кому же то он вижу Но вот насчет нейтралок кстати, вообще неудобно. Это лютый гемор. Ну, типа. как пошла. Ууу, как пошла. Да, рано. я на твоем месте так бы не... Да хочет по. А. Бегу, бегу, бегу, бегу, живи. Сори, а, найс. Nice. <реку> Давай сломаем. И я выйти не могу. А, я умер. Мне, мне просто бежать некуда. Какие-то холмики добавим. А Чел еще говорит, что я маленький и вредный. Угу. Я официально признаю... ...на все время скипетром. Ваша центральная башня... Атакована. Я официально признаю, это моя самая худшая игра. За последние тысячи лет. Спасибо, что признал. центральная башня, вашей средней башни остались угольки. Опа, прикольная нейтралочка. <хи> У ну, меня курьер не идет шмотки, не знаю, что делать. Продай его на авито. Ваша центральная башня в огне? Не, на onlyfence, поставь его. <хи> ну что, там тверкать ну, будет? Ну это шутка или что, он реально шмотки не, не носит. А ты на F2 переключаешься, типа? Называешь к себе. <dunno> И, кстати, можно два У меня шмоки в тайнике, он просто не берет их. Переложи вручную. Пишет, приметите примет в инвентарь. Ну слушай, если выбора нет приходится вручную это перекладывать, мне кажется. Так я пытался, блять, не дает. Ну так ты его соблазнит, может даст? Я про... О! О, куп-куп-куп. А чё он даст? Пассивный барьер защищающий от всего урона меч 250 хп и восстанавливает здоровье здоровья секунду. Понял. Как будем убивать кубик-то? Я ему, потому что урон вообще не наношу. А он мне лицо ломает, прям ну сильно. Блять, стики не успел его прожать. Я бегу, мужик, просто живи, я не знаю как, я пытаюсь, просто убегаю оттуда Ну, сука, шмот, не принеситесь, твари ебаные, ну, пиздец какой-то, блядь. О, смотри, я мирану убил Я уже не так блядь, или что? Уди, уходи, уходи, уходи, мужик, уходи Я ж тебя а спасаю А еще пизды блядь, ну так, конечно, тебя и спасал, поэтому, что ты не Да я что-то увидел вот этот скилл, нахуй, на этом, долбоебись, сука И решил убить. Не, этот скилл-то у меня работает меня Просто он мало, у нас урона для них Потому что, ну, как бы, ты сам видишь А, у тебя все это время Аега было! Нет Табак да да я... его, это, правильно Табак, мужики. То башня, есть у, нас у, у тролля была Ега, мы все это время могли файтиться, а он бегал, фармил. Ну, пиздят, пиздят, пиздят, пиздят. Ваша верхняя башня полыхает. Не Давайте куб заберем задолбали. Вот здесь вот эта тварина сидит просто, мне лицо ломает. Блять, ну это ж пиздец какой. Что это за хуй? Это иллюзия, обман, зрение. Фига он злой. Сейчас три. А, до свидания. Куда полез? Ну сука, ну умри, долбоёб! Стуха пой, блять. Так я вам говорю, давайте заберем вот этого уродца. Хуя! Бля, Пангольер, ты что-то первый вообще не попадаешь ни по кому. Жесть. Кто же позаботится о твоем потомстве? Ваша нижняя башня атакована. Ваша нижняя башня полыхает Ну, он вроде умер Не знаю Да, не О, здорово Я лечу тебя. тебе а. Да уже бесполезно уже, уже не лечу. Уходи Он урон украл, прикольно он сейчас с этого заберет урода. Он что там на это на тележку поканул Да что с. От вашей нижней башни остались угольки. Ладно. Ваша нижняя башня полыхает Короче, всрали катку Но мы как-то дефаемся еще до сих пор Потому что пока нет Да, они проснулись Не башня атакована что я в кастомку играю Враг не отдал вам верхнюю башню Кого-то косой жнеца огрела Парни, нам нужно забрать этот кончен куб. Тогда у нас хоть какие-то шансы, наверное, будут. Я не знаю, зачем, просто надо. Просто давайте соберемся, сходим и, и убьем его. Я, я знаю, что звучит довольно нелепо, но тем не менее. Ваша верхняя башня полыхает. Забей его, не убьем, его убьем. Безмовья, блять, охуеть. Мы не убьем панка, у него хп регинится. Я просто как мы его должны это убивать? Ваша верхняя башня атакована. The world awaits. Опа, урса. Ваша верхняя башня атакована. Вау! Дублкил! Ваша верхняя башня в огне. От вашей верхней башни остались угольки. Командаш! Как весна оттесняет мне стужу, так и я прогнал твой холод. Я просто не знаю, как мне по-другому их Ну, типа, сами видите, я врубаю ульту, они меня просто вырубают. Ваша центральная башня полыхает. Ваша центральная но, а он, башня, башня уже нет собирает, Что менее... такое? Жарковато стало? Ваша верхняя башня в огне. Пусть будет... Ваши центральные казармы атакованы. Ваши центральные казармы малость ну, Приятно было с вами Ваши познакомиться. Уничтожь, Но месте, походу это все. Сел тьмы укреплены. Подожди, стой, зиппинг или Да, я жду. Всё, let's go. А, они сами ушли. Им страшно стало What против is нас is играть. Ну, нормально. Пойди, уходи, уходи! <реклама> Не беги, уйди, уйди, уйди. уйди Ты уйди. ему говоришь? Ну да, ты живишь. Варды поставьте. Так я оставлю барды ты. Ой, хорош. Башня Что происходит? Ч за мы война происходит? Происход... Фантомка не умирает, Анлаки. Короче, у меня шлюпок на гебли. Скипетру у миньра новый появился. Чем он дает? Обновили ему. А я думаю, что за минное поле. Здесь, он ему, это снять? он ставит. Он ставит табличку и там что-то какая-то хуйня. А -а -а. Ну минное поле разворачивается. А, реально. На 10 секунд. Слышишь, Савчика, ты реально сибиряк? Не верим у я настоящий сибиряк. где ж ты живешь, дружище? Что ты сибиряк? Кузбасс Ладно Будем считать, что ты выиграл эту войну Какую нахер войну? Чё несу? Я что, пьяный? Ну как вот играть, блядь, это просто пизда Ну у них Миньор просто забей Миллиард бессивее, блядь Вроде в патче писали, что дизеблы пофиксили. Ну как пофиксили, их сделали слабее, но что-то я не вижу это. Короче, здесь баги и с курьерами, и с лутом. Вот почему у вот, проблемы с доставкой. А че он я, Яндекс использует, ой, Яндекс Авито. Ваша нижняя башня возле... Яндекс Авито, проверяй. А где инвизники у них, ста? А вот и он! Ладно. Сейчас будет больно. Ок. Ооо! это че? ебучий Афганистан нахуй Ваша да у них башня. ебаный вой. вот Войт ебать, он блять решает всю катку да Ваши нижние казармы я это Просто видео спасибо, назову лучший на я назову шутку? это видео лучший персонаж uh, 7.33, 733. ваше Ебаный войт нахуй, и техника, ебать, ебаш, чтоб ты нихуя не. Я умер! Знаешь, на превьюшке нарисуй такую курящую с бутылкой водки кристалку. Да, с счетом 2-26-15. Да, да, да, да. Ситуация накаляется. Я на сюда, реально не буду выкладывать. Я просто, я просто выложу момент файта, где было. вот это минное поле. Пангольер катится по нему. И, и все, этого будет достаточно для видео. Ваша центральная башня сгорела дотла. Ваша крепость атаковая. Короче, парни, приятно было с вами познакомиться. Надеюсь, я больше никого из нас уже не увижу в этой игре. Я надеюсь, в принципе, да вы, вы, вы не в... будет. Я против Сибири. Я тебя найду. Не надо меня искать. Бля, кругу и найду роддам. Как делать будешь? Кузын Курбайр, как там это? Мои глаза.